Люди говорят, что хотят быть счастливыми, но на самом деле не хотят. Они боятся потерять себя в счастье. Когда вы что-либо осознаете, вы всегда становитесь от него отдельно. Если вы счастливы, вы отдельны и отдельно счастье. Следовательно, быть по-настоящему счастливым, значит стать счастьем, не стать счастливым вы растворяетесь постепенно. Когда вы несчастливы, вас слишком много. Когда человек несчастлив, фокус внимания входит эго. Именно поэтому эгоистичные люди всегда очень несчастливы. А несчастливые люди очень эгоистичны. Есть взаимосвязь. Если вы хотите быть эгоистичными, вам придется быть несчастливым. Несчастье создает фон, на котором эго проступает очень ясно, кристально ясно, как белое пятно на черном фоне. Чем вы счастливее, тем меньше остается вас. Именно поэтому многим людям кажется, что они хотят быть счастливыми, но на самом деле они боятся. Вот мое наблюдение. Люди говорят, что хотят быть счастливыми, но на самом деле они не хотят этого. Они боятся потерять себя в счастье. Счастье и эго не могут существовать вместе. Чем вы счастливее, тем вас меньше. Приходит момент, когда есть только счастье, а вас вообще нет.